Операция И. Или снова поломка и починка. Операция поломка и починка продолжается. Привет! Это Мила Филипова, Южная Флорида. Но ни океана, ни песка сегодня. Я не гарантирую. Сегодня опять буду говорить о поломках и починках Вот как мне везет на этой неделе сплошные поломки Но какая же я счастливая, как же мне везет Починки не замедляют тебя ждать И вот красный, этот красный. красный Samsung Samsung S20 Телефончик Samsung S20, последняя модель, купленный два месяца назад всего лишь. Вот так вот лихо соданулся об асфальт. Хорошо, что этим уголком, а не этим, где моя замечательная трехлинзовая камерка. И эти трещины пошли жутким образом по всей задней панели которая, в принципе, стеклянная панель. И вот я расскажу вам, как мне удалось его быстро, легко и почти бесплатно, почти починить. Если вам интересно, не забудьте подписаться и подписаться. Если вам интересно, не забудьте подписаться и поставить ваши лайки. Вот так плачевно выглядел мой телефон сегодня. Это Samsung S20. И по счастливой по, счастливой... О, по случайной несчастливости, я не купила страховку на этот телеф... на новый телефон. Ну, просто они забыли перевести страховку со старого телефона на новый. Поэтому, после того, как телефон упал, и упал он хорошо. Вы знаете, так вот бабах на асфальт. И прямиком вот этим вот уголком. Слава богу, не верилась. Так, задняя панель телефона, это просто стеклянная панель. Но стекло здесь такое специальное. В общем, это... Паломка показала мне, насколько я сделала правильный выбор. Samsung S20 – это классный телефон. Они шагнули, точнее даже прыгнули от S10, S10 к S20, S20. Как бы 10 поколений. Это значит, они сделали его на 10 лет вперед. Um, вот все updates и все технологии, то есть новейшие из будущего, притянули сюда. Поэтому телефон сам по себе, ну, супер классный. Это камера а, с тремя микрофонами и а, с тремя а, lenses, линзами. И вот посмотрите, что здесь на обороте. На обороте этого back glass panel стекля... стеклянной поверхности. Как мне объяснили, это еще дополнительный микрофончик здесь, такой чеп. Ну, это просто дырочки для камеры. И какая-то фигнюшка еще вот здесь, но это уж я просто не знаю, что. В общем-то, когда я принесла телефон uh, Samsung dealership uh, repairs, они мне сказали, что вот с этой crack, с этой трещиной, смотрите, трещина ну, прямо к камере. Но наоборот, ведь никаких трещин нет. То есть, это стекло отлично защищает. Это, это как у нас во Флориде есть так называемое hurricane impact glass for windows, специальное стекло для урагана устойчивых окон. Они очень-очень крепкие. Здесь как раз вот это настоящее упорное стекло, потому что у меня в квартире как раз такие окна. И как так как я живу на гольф-корт на гольф-корте эти Гольфы, гольфовые мечи иногда попадают в окна. И, э, это, конечно, беда. Я не ожидала, что как только я установлю окна, но я буду первой, кому ну, супер повезло получить такой удар гольф-мячом по стеклу. Так вот, стекло снаружи вот так вот треснуло, но изнутри... Никаких трещин не было. Изнутри оно было совершенно вот такое вот гладкое. Но, естественно, мяч не пролетел никуда вовнутрь. То есть стекло было нетронутое. Оно было только, ну, как бы, как паутина трещины. И выглядело, ну-ка, достаточно интересно. Ха, я могло стоять еще долгое время. Мы просто решили его заменить. Плюс оно замена стоила 200 долларов всего лишь. Так что мы его заменили. Да. Ну, так вот, я Покрытие удара удароустойчивое. Стекло, которое на самом деле, ну, супер протекция для телефона. То есть я позвонила есть я... в Samsung, который работает чуть ли не круглосуточно. И вчера ночью в полночь, и он, сказал, он мне дал все адреса dealerships, uh, repairs, починь uh, как-то ремонтных мастерских для Samsung. Um, и я могла позвонить и съездить любой из них. Ну, в общем, сегодня я как раз ехала в Hullswoods, мой любимый органический магазин продуктов. И как раз напротив него а, была ремонтная мастерская для Samsung. В общем, ребята там преотличнейшие. Он может функционировать запросто с этими трещинами. Ну, чисто для эстетики а, проверим, сколько это стоит. И стоило это, ну, по-моему, доллар 90. 90 плюс небольшой такс. То есть, а, и плюс какая-то мне скидка была, так как я их а, постоянный клиент. Я купила у них часики. Samsung часики. Пункт. Также у нас Samsung холодильник с встроенным компьютером на двери. Компьютер на, дверь, на холодильнике. Ну и вся техника, все а, телевизоры. Пять. В каждой комнате и в кухне. Мне дали такую скидку, то есть этот ремонт мне обошелся почти в ничего, почти бесплатно. Судя по тому, что у меня не было insurance, я уже не могу ее купить, потому что время ушло. Надо было покупать сразу же, я ее не могу купить. То есть, а, а если бы я ее платила, это было бы мне как бы 12 долларов в месяц. Ну, посчитаем, там за, скажем, за 3 месяца это было бы уже там, 36. Ну, не, не важно, это очень немного. И она бы покрыла, конечно, если бы я ударила телефон фронт uh, screen, то есть экран, uh, передний экран, это было бы, конечно, хуже, намного хуже. Но... Я так имею такое подозрение, что экран тоже, в общем-то, очень хорошо. Так, из упорного стекла. Хочется верить. Ну, в общем, я была очень довольна. Знаете, мы вам позвоним. Идите домой с Богом. Пользуйтесь своим телефоном разбитым. Мы вам позвоним. Может, завтра, может быть, через три дня. И пока я была в Whole Foods, мне уже позвонили, сказали. Милая девушка, приходите и приносите свой телефон, и мы вам... Поменяем этот экран. У нас есть запчасть. Я пришла туда, мне поменяли. Господи, тот же цвет. Хотели поставить другой? Я хотела поставить другой. Мне сказали, нет, сохраните вот этот, который у вас был изначально, чтобы когда через какое-то время... Uh, у вас будет право сделать trade-in, поменять его с возвратом этого телефона на более новую модель, а сейчас пока нет более новой, кроме как S20. А если у вас эта модель, вы не можете менять модель на ту же модель, только на более высокую или на более, на более низкую. Ну, кто хочет более низкую? Никто. Все хотят повыше А и получше. Что когда вы будете иметь право сделать trade-in, вы получите за свой телефон ну минимум 500 долларов, как trade-in. И э, купите новый совершенно. И я на самом хочу, на самом деле хочу купить новый. Немножко побольше экран и чуть-чуть по, посильнее камера. Хотя и в этом камера, ну, отличная просто. Мне супер нравится. Так что, посмотрите, какой телефон был, какой стал и как ребятки мне его починили. Браво! Браво! И, кстати, называются они You Break IFX. Ты ломаешь я чиню. Очень круто. Да.